Всем хорошего дня, с вами самостройщик Лёха И сегодня расскажу, как я сделал маленькую бюджетную кухню Ролик получился ну прям очень длинный, тут одним пирожком не обойтись Поэтому двигайте диван к холодильнику и мы начинаем Ролик получился, ну прям вот реально очень длинный, поэтому для удобства, чтобы сэкономить ваше время, весь ролик я разбил на главы. То есть по под описании под видео будут ссылки на тайм-коды. Нажимайте на них и вас перебросят туда, где вы не досмотрели, либо хотели бы пересмотреть. Ну а перед тем как мы начнем, небольшая интеграция. Ни одна кухня не может обойтись без качественного смесителя. Хочу посоветовать вам бренд ИДИС. ИДИС – это надежная сантехника для кухни и ванных комнат. В онлайн-магазине IDIS я приобрел смеситель для кухни модель Куба в трендовом оттенке сатин с каналом для фильтрованной воды. Это уникальная технология управления фильтрованной водой, которая практически не имеет аналогов. Теперь, чтобы налить стакан воды, не нужна вторая ручка. Достаточно просто повернуть основную ручку в закрытом состоянии. Высокий поворотный излив и надежный корпус из прочной латуни с панируемым содержанием свинца делает смеситель более практичным и долговечным. Это просто идеальный смеситель на любой кухне. Гарантия на все смесители IDIS 10 лет. Чтобы приобрести смеситель IDS с 15% скидкой, при оформлении заказа в онлайн-магазине EDIS Store указать промокод Вариант либо в комментарии, либо разговоре с менеджером. Ссылочка будет в описании. Естественно, то, с чего я начал, это называется подготовка заготовка. Сами листы ЛДСП это бывшие шкафы, тумбочки, трирежи, комоды, возможно, даже кухни. Все это я собирал около контейнеров, которые выбрасывали строительный мусор около торгового центра. Также помогали подписчики, спасибо Славе, Дмитрию и Александру. Они привозили прям ко мне к дому, отдавали, сказали пропадает, возьми, может пригодится на кухне, может на стеллаже". Огромное спасибо, я знаю вы смотрите, как видите все, что вы дали, уходит в дело. Шкафы были с болтами, были с креплениями, с петлями, поэтому заранее приходилось их все это очистить, то есть подготовить уже в будущем к нарезке. Поэтому 15-минутная, сейчас я быстренько все разберу, Трехчасовое, как это аккуратно выкрутить, чтобы не повредить. Более того, часть листов фанер я так и не смог раскрутить, поэтому они ушли целиком на распил. Прям с болтами, с саморезами. Следующий этап был распил. Моя супруга заранее на листочке нарисовала будущий проект кухни. Было сформировано первоначально то, что необходимо, а второй уже на остатки. Ну то есть те шкафы, которые были в приоритете, это было первоначально. Остальное уже по остаткам, там вплоть до пары миллиметров, что куда что влезет. Распил был в принципе очень долгий. Ранее в роликах я показывал, как я изготовил станок, потому что знал, что все это придется пилить, причем не две-три фанерки, а десятки, десятки фанер фанеры тоже между собой отличаются есть фанеры, которые были от шкафа допустим от старого шкафа, они были более плотные и также были фанеры из, скажем так, нового поколения 2000-х годов это фанера, которая используется сейчас в тумбочках, в каких-то полках но там буквально, скажем так, не хватает этих вот опилок, то есть там пустоты да и, в принципе, когда вы пилите циркуляркой, чувствуется, когда фанера прям по маслу идет, а когда немножко закусывание. Как вы помните ранее, я набивал рейки, что прям идеально по контуру, прям по линеечке, все прям вот идеальненько. Пошло полотно и напиливало мне прям идеально, как заводской. Сразу скажу, что ничего подобного не получилось. Во-первых, это был не профессиональный станок, поэтому как бы я ни старался, как бы я не уплотнял, Диск прогибался-выгибался в ту сторону, в которую он считал нужным. Поэтому все элементы получались немного дугообразные, либо вогнутообразные. В дальнейшем у меня уже просто не хватило терпения, я повыкручивал все эти рейки и все дальнейшем нарезал с помощью линейки и карандаша. спирит приходилось действительно очень много на распилку всех деталей, всех подгонок у меня ушло около трех дней почему так много, не могу объяснить во-первых, сама циркулярка перегревалась во-вторых, сначала я делал большие детали потом из остатков деталей шли маленькие детали потом я их комплектовал, чтобы не перепутать, что я вообще там напилил и куда это относится ну и ко всему прочему, у меня была схемка, был рисунок, помечал, что отпилил чего нет, искал из чего сделать, к тому же была переброска, переборка, пересортировка деталей, так чтобы лицевая сторона была более-менее красивая, которая в дальнейшем будет смотреть на меня, а худшее уходило на задний план, а это все занимало время. Следующий этап – это был сборка. Заранее прикупил всякие ножки, конферматы, мебельные крепежи, биты, сверла, все как положено, чтобы собрать мебель. Первоначально в сборке участвовал два шуруповерта и дрель. Сначала делал маленькое отверстие дрелью, потом его увеличивал под конфермат мебельный шуруповертом, и потом уже шестигранником загонял то конфермат. Подписчики на втором канале видели, что я мучаюсь, и подсказали купить уже готовый конфермат. 50 на 70, то есть сразу просверливается и маленькое и большое отверстие, уже под кухонный конфирмат, он загоняется туда и достаточно использовать два шуруповерта. На следующий день в принципе я так и сделал, это немного ускорило мою сборку. Но потом выяснилось, что некоторых деталей не хватает, и я еще неоднократно возвращался к станку и напиливал эти детали. Я совсем забыл про детали, которые находятся сверху нижних ящиков, то есть те, кто примыкает к столешнице. Выстань нижних шкафов была 63, плюс ножки, плюс столешница, и там было где-то 80-83. Углубление было 55, так как сама столешница имела размеры 60 сантиметров, то шкафчики были 55. Чтобы 3 сантиметра были, получается, над шкафчиками, чтобы ручки не упирали, и 2 сантиметра остался взор между самими шкафами и стеной, чтобы там кинуть какие-то провода, чтобы там воздух гулял, ветер, чтобы то есть ничего не прело. Под мойку мы делали угловой шкаф, и он был собран из самой сильной, и из самой массивной LDSP, которая у меня была. Из такого LDSP можно было, в принципе, сделать диван или кресло. Она была очень толстая, очень плотной. Диск с трудом смог его пропилить. Настолько плотная была субстанция, что сначала приходилось его просверлить, а потом уже закручивать саморезы. Черные саморезы просто отваливались, шляпки вырывала. То есть настолько она была плотная. Я знаю, что черный саморез использовать было, конечно, не очень хорошо, но в дальнейшем все ножки и все крепления, плюс дополнительные стыки, плюс усиления были сделаны уже оцинкованными, либо, как я называю их золотыми саморезами. Это прямо тех, где были еще конфирматы. В дальнейшем потом покажу. Сейчас была первоначальная сборка, вообще примерка, как это пойдет, не пойдет, может надо подпилить. Как ни странно, с первого раза получилось все идеально, то есть все заходило, правда получилось не очень ровненько, приходилось немножко подтесывать. В дальнейшем также подписчики второго канала подсказали мне, что для более комфортной сборки, когда я собираю один, приобрести уголок. Специальный уголок есть, специально придуман для мебелей. Прик... Естественно, я его прикупил, стоит он 400 рублей, недорого. Сломался у меня он где-то через седьмой шкафчик, ну, потому что там э, сплав алюминия и, походу, еще какой-то там странной субстанции, которая, ну, очень мягкая, очень непрочная. Дальнейшее, если такое сделаю из каких-нибудь уголков, в принципе, здесь там простенький, но вещь довольно-таки удобная. Она получается сама держит две стороны идеально под углом 90 градусов, очень удобно. Кто собирается мебель или будет собирать, очень рекомендую. Даже если будете брать для единичного использования, очень удобная вещь. А так лучше, если вы собираете с кем-то, то в принципе, думаю, проблем не будет. Надеюсь вопросов у вас не возникнет, почему все элементы, все детали разного цвета, какие-то дырявые, какие-то гладкие. Ну потому что брал то, что было. Всю фанеру, всю ЛДСП я приобрел в правом смысле за даром, То есть я нисколько не потратил. Сейчас эти листы стоят, ну когда я смотрел скажем так в интернете перед закупкой, перед тем додумался, что их можно в принципе достать бесплатно, лист стоил 1300-1700 сейчас лист уже ушел за 3500-3600 поэтому купить такой объем то есть купить объем только LDSP не кухню, а именно LDSP у меня выходил почти тысяч. это только на LDSP без всяких креплений, ручек, ножек это только вот сам материал который бы я распиливал опять же я при расчете чисто квадратуру без обрезков поэтому сколько там получилось бы в реале я не знаю также рассматривал вариант купить какую-нибудь маленькую убитую кухню на авито и ее доделать, подделать, подрихтаврировать. Но в районе 10 тысяч, скажем так, назвать стопку дров кухне, было сложно. Хотя ребята подсказывали, что в принципе за 15-20 тысяч можно собрать себе нормальную кухню, отличного качества. Да, не спорю, можно. Да и в принципе нужно. Нужно сидеть часто на авито, то есть искать, листать. Кухни хорошего качества, такого более среднего сегмента бывает даже отдают. Это когда вот продают дома, продают э, квартиры. То есть, в принципе, можно успеть достать, если быть начеку. Но есть один маленький минус. Ну, как маленький для кого-то, маленький для кого-то большой. Она может просто вам не поместиться в кухню, и у вас будет либо не хватать тумбочки, либо не будет и даже не сможете вместить холодильник, он вас в прихожей. Такой тоже вариант возможен, у меня так было на съемных квартирах. Следующий этап была шлифовка. Все элементы, все полки я разбирал уже. Уже можно было их номеровать и шлифовать. Шлифовал я самой маленькой шкуркой, которая у меня была. Так, чтобы шпон не слетел, то есть не содрать его, а так слегка немножко пошкурить. Убрать все эти краски, какие-то там жиры, отпечатки чужих пальцев, ну и так далее. То есть просто привести в более-менее нормальный такой товарный, подготовленный, гладенький вид, чтобы в будущем уже нанести грунтовку. Кое-где, возможно, даже приходилось пошпаклевать. Но то, что я пошпаклевал, что-то я неправильно сделал, скорее всего, я использовал не ту шпаклевку. Шпаклевка была на водной основе. Сначала попробовал пошпаклевать. Что потом на остальных они взбухли много. поэтому поклевание решал отказаться и в дальнейшем уже шпоном поклею у меня не элитная кухня мне дешевенькая поэтому на первый раз в принципе думаю пойдет шкурку ходила на ура ее хватало на буквально три 4, ну 4 согнул, на загнул на две-три детали и она засорялась поэтому пришлось купить квадратный метр нарезать его и использовать Естественно, я попробовал взять зернистость побольше, чтобы не мучиться, но стоит немножко передержать и получалось, что весь шпон насквозь прошкуривался и было видно, что находится под ним. Поэтому лучше было использовать маленькую, немножко кропотливая работа, но от того стоило. Жалко, конечно, что сейчас материал так здорово подорожал. Просто я в планах, точнее в мечтах, хотел собрать кухню из клееного дерева. То есть такие готовые доски, готовые полотна. Даже есть, по-моему, метр на два или полтора на три. То есть просто клееное дерево. Толщина, по-моему, два сантиметра. Я видел, как люди из такого материала делают кухни. Там можно подтесать и покрыть лаком, и пошлифовать, и пошкурить. То есть там практически дерево. Ну а о том сейчас я работаю я, дерево назвать сложно, это какая-то субстанция из опилок лака смол, покрытая шпоном. Ошлифованные детали я потом уже паковал по 4 штуки, обматывал малярным скотчем, чтобы не перепутать То есть 4 детали это была уже подготовленная, готовая ошклифованная полка либо ящик Как видите объем был действительно внушительный, теперь его оставалось почистить, но естественно водой я почистить такое не смогу, оно все разбухнет, поэтому я взял обезжириватель, белую тряпочку и все это протирал. На то, чтобы протереть такой внушительный объем, я потратил около литра этого обезжиривателя. Зато я ничего не разбухло. И все было чистенько и гладенько, и подготовлено к грунтованию. Только тут я уже малярным скотчем не обматывал, а просто крест-накрест с перехлёстами делал формирование в пачке. Чтобы в будущем, когда будет грунтовать, я брал уже пачки сразу, не перемешивая, не перехлестывая. На будущее скажу, что все равно я все перепутал, потому что когда все покрасилось в белый цвет, там уже было непонятно, что где куда. Следующий этап был, это грунтовка. И проблем там было еще больше. Во-первых, нужно было очень много места, чтобы как-то положить деталь и покрыть их хотя бы с одной стороны грунтованием. Также вторая проблемка была, это ветер. Благо, грунтовку мне дал спонсор Краскове. Грунтовка специальная, влагозащитная, выдерживает даже погружение. Да, она не зеленого цвета, но ничего страшного. Бывает серым, бывает зеленого краси. Это грунтовка, это не покраска. Поэтому не пугайтесь, все нормально. Грунтовать я... У... Грунтовать приходилось либо рано утром, либо вечером, пока еще не было ветра, да и вообще, чтобы не было ветра. Места не хватало, поэтому пока грунтовалась одна часть, вторая часть сохла, лежала. Поэтому приходилось занимать буквально весь двор, всю будущую террасу, точнее лаги от них, в общем, поэтому места очень не хватало. Поначалу грунтовал сразу, размешал грунтовку, налил в краскопуль и начал красить но расход показался очень большой благо подошел сосед и подсказал что грунтовку нужно разбавить растворителем мы разбавили специальным растворителем S4 это специально для красок и расход уменьшился практически в два раза покрывали вдвоем один наносил другой таскал ну скажем так потом еще появился третий кто потом все это переворачивал как бы там ни было хорошо это или плохо на грунтовку ушло еще два дня чтобы грунтовать первый день с одной стороны второй день с другой стороны Грунтовка хорошо ложилась, грунтовка также была глянцевая, поэтому она еще и блестела. На то чтобы погрунтовать такой масштаб, я использовал 8 литров грунтовки по железу. Именно по железу, потому что оно выдерживает как и влагу, так и погружение. А это на кухне самое то. Следующий этап была окраска. Окраска была тоже компания Красковая предоставила мне объем еще 8 литров белой краски которая была не матовая, а глянцевая это был ферракор 4 в одном, тоже по металлу не боится ржавчины, не боится воды в общем все как положено если покрыта краской кухню, она будет практически вечная, пока не отвалится сама краска если у железа, которое на улице выдержит больше 10 лет написано то кухня, которая находится в помещении я думаю и подавно также разбавлял растворителем также старался, чтобы не было ветра. Перед началом работ была проведена еще одна маленькая работа. Это опять было пошкуривание. Маленькая шкурка, самого маленького сечения или как там крапления, зернистости. Также слегка пошкуривал, чтобы какие-то волоски, травки, букашки, которые прилипли к будущей грунтовке, пылинки, все это пошкурить. Протереть также тряпочкой от обезжиривателя и только потом уже можно было поступать красить. Но не забываем про средства защиты органов дыхания, это также полезно. Ну и также с помощью краскопулька приступал к краске. Также немножко я смухлевал, использовал такой маленький хитрожопый вариант. Так как кухня будет собираться и вы видите только то, что находится внутри, а стенки, которые стыкуются по бокам сверху и снизу, вы их в принципе никогда не увидите, потому что верхняя часть находится под столешницей, а нижняя находится на полу. Так низко вы никогда не уклоняетесь, поэтому я решил немножко сэкономить краски, чтобы хватило без докупания. Я эти части вообще не красил, то есть они так остались у меня в грунтовке. Даже несмотря на то, что некоторые детали с одной стороны не красил, на покраску все равно ушло 2 дня, потому что красить приходилось аккуратно, там уже капельки не прокатывали, чтобы было без потеков, без перетеканий. В общем, чтобы все было красиво и аккуратно, потому что это был уже чистовой слой, там приходилось немножко уже стараться, поэтому еще два дня ушло. Также позже к покраске присоединился еще один сосед, который занимается окраской автомобилей, поэтому у него тоже были навыки работы с краскопультом, и в его руках был еще более меньший расход, поэтому, поэтому я передал свой краскопульт в надежные руки с целью еще больше экономии, чтобы краски точно хватило. Вот так выглядят готовые покрашенные элементы. Да, кстати, были предложения собрать ящик готовый и уже в собранном виде покрасить, чтобы ничего потом не перепутать. Но почему-то вариант показался мне немножко непрактичным. Следующий этап был это сборка. И тут сразу произошли несколько неприятных моментов. Так как был дождь, я в попыхах вечером все это занес домой, чтобы не намочило, потому что краска еще не высохла, не прошло столько времени, чтобы она затвердела, ну или более-менее затвердела, поэтому все детали перепутались и приходилось по размерам угадывать каждый размер, каждую полку, ну если внизу понятно большим к большим, то вот вверху они все были маленькие, все в толщину, а в верхнем части еще и высоту были одинаковые, поэтому приходилось изрядно так Побегать, поискать, какая деталь какой. Большие детали нашли сразу. К таким деталям относится сушка. Ее там, в принципе, было несложно. Она длинная, шириной 80, высотой 63. То есть там сразу она выделялась. Глубиной не все были 32, поэтому проблем-то особо не было. Но все равно было забавно, когда каждую полку приходилось крутить, вертеть, чтобы что-то найти как-то. Ну, в общем, было весело. Естественно, поначалу собирались верхние ящики, потом нижние. Потому что нижние ящики собирались сразу на ножки. Ножки отступал от края одинаково, так как в будущем там будет еще прикручена планка, которая спрячет от виду сами эти ножки. Скажу сразу, что финальная сборка приходится во много раз быстрее, потому что все отверстия уже намечены, все они заготовлены, просто закручите по готовой схеме и все. Единственное, на всякий случай я еще добавлял третий конфирмат на те ящики, которые были двухпольчатые или трехпольчатые, чтобы их усилить. Ну, скажем так, я их купил, у меня их кучка, поэтому ничего плохого в этом нет. Некоторые ящики специально усиливал, у меня были бонусные конфирматы, потому что я купил их с запасом, так вот этот запас я и потратил в дело, чтобы они были еще прочнее. В основном это ящики были, которые были двух и трехпольчатые. Те ящики, в которые входили только, там, допустим, сушка готовая, посудомойка или плита, естественно их усиливать там особо-то не было места, ну тут некуда было. Также безошибочно был собран духовой шкаф, но потому что там все детали были гигантские, перепутать там вообще было сложно. И кстати такой шкаф, вместо двух конфирматов я использовал по три с каждой стороны. Я их усилил, так что самая прочная деталь это именно духовой шкаф, ну на моей кухне. Все верхние шкафчики нужно было чем-то обшить ну потому что там была просто покрашенная стена, а она как бы не смотрелась поэтому я использовал обычную фанеру МДФ использовал также от старого шкафа, фанера была хорошая, непомятая, ровненькая, чистенькая поэтому я ее использовал можно было купить в принципе фанеру, потом ее покрасить белый цвет это еще траты, еще дополнительные средства поэтому то что готово, готовое Особой разницы, если у вас там находится посуда кастрюли, вы дальней стенки уделять не будете, поэтому это уже дело вкуса и придираться к этому смысла не вижу. К тому же, если стенка белая, то вся грязь, пыль, царапины видно лучше, чем вот на более темной поверхности. Ну и в дальнейшем собирал на чистовую, обрезал по нужным размерам, протирал тряпочкой также с обезжиривателем и уже на строительный степлер с скобами в 1,2 см простреливал, так что отстрять оттуда будет сложно. Кто-то использует гвозди, ну а степлер в принципе думаю тоже неплохо, Ну можно еще на скотч, мало ли. Задняя стенка МДФ продает не только законченный вид, что это готовая сборочная конструкция, но еще также отдавляет ребра жесткости, чтобы наша полка не перекосилась. Ну и осталось готовить крепежный элемент это то на что будет в дальнейшем крепиться сам навесной шкафчик я сделал две полоски из osb пятерки этого в принципе для того, чтобы этот шкафчик и не упал более чем хватит но также можно купить готовый вариант это специальные элементы которые крепятся на алюминиевую рейку алюминиевая рейка плюс два элемента где-то 400 рублей на 17 шкафов это еще где-то довольно таки неплохая сумма поэтому бюджетный вариант был это использовать Полоски либо фанеры, либо USB. У меня было USB, поэтому использовал их. Как там подсказал подписчик, что он себе нечто подобное использовал, до сих пор неплохо держится и даже не шевелится. Использовал две рейки на верхнюю часть и на середину. Закручивал их на оцинкованные саморезы специально металлические, не черные, потому что их вырвет. Ну а в дальнейшем уже в этих самих планках будут просверлены два отверстия, еще и из них будет закреплено в стене. Очень, в принципе, удобно и аккуратненько. Ну и финальный этап, это сборка кухни. Все шкафчики необходимо было как-то закрепить под столешницей, на стене, к стене. В общем, собрать полностью, укомплектовать все, что там сделано, лепил. Происходило это в несколько этапов. Первый этап был прислонение самого шкафчика к стене. Путем просверленного насквозь, с помощью готовых планов насквозь. Через них делал пометки. Потом снимал шкафчик, в пометках делал отверстия. В отверстия загонялись дюпеля по газобетону и уже потом обратно прислонялся шкафчик и через эти отверстия, которые сделаны в нем, в дюпеля, оборачивались шрупы. И таким образом потихоньку кухня собиралась. То, что такое дюпель стены не оторвать, это факт, поэтому то, что шкафчик висит надежно, это точно. Вопрос, сколько они конкретно, какую массу посуды выдержат, неизвестно но то что лежит не там мертво это точно так что грубо говоря то что висит сейчас в стене то есть на стене это одна цельная монолитная конструкция стянута между собой мебельными стяжками так что если один шкафчик вдруг захочет уйти он не сможет потому что ему придется потянуть за собой всю остальную часть кухни когда все сделано по размерам, в принципе собирать удобно, но все равно начали с утра и провозили до самого позднего вечера ну естественно самое легко было собрать это нижнюю часть, потому что не нужно было никакие стремянки, все было не на весу не нужно было сверлить стенку, нужно было только их состыковать, выставить одинаковую высоту и потом уже с помощью стяжек мебельных их стянуть По мне так это было самое приятное собирать низ, потому что его там с помощью специальных ножек можно было легко подрегулировать. А вот вверху все работы происходили на весу. Стяжки делал также обычным сверлом сначала маленьким потом большим если сделать сразу большим то довольно таки большой кусок сразу дсп отслаивался и стяжка не могла закрыть вот этот вот э, отколупившиеся кусочки краски поэтому приходилось делать немножко аккуратно крепил 4 стяжки на одну стенку получалось что каждый шкафчик между собой был соединен с трех сторон и того осень как только собранную кухню мы уже закатили под, под готовое место, создался создал уже вид, что это действительно Кухня. Утром была маленькая перестановка, потому что мы вечером забыли впихнуть туда мойку. Поставили шкафчик под мойку и опять поставили все на место. И потом уже можно было соединять собранный элемент с духовым шкафом и самой мойкой. Следующий пункт был это монтаж раквины, то есть врезка в столешницу, плюс варочная панель, закрепление столешницы, в общем все как положено. Раквина была именно угловая, она должна была находиться прям идеально в углу. Можно купить готовую деталь размерами на 120 на 120, плюс по бокам, как сама столешница 60 на 60. И эта угловая деталь, самая душманская, стоит около 10 тысяч. У меня столешница стоит 4, поэтому приходилось работать по факту из того, что есть. Приходилось немножко напрягать фантазию, как это будет все выглядеть, как это все а, впихивает невпихуемое, потому что такие размеры, то есть никто не делает, их нужно как-то либо саму изготавливать, либо изрядно попортить столешницу, и чтобы что-то как-то получилось. Но в конце концов, после двух-трех ошибок и много-много распилов-напилов, зазоров и так далее, у нас получилось... То, что в конце офис увидите, мойку засунуть все-таки удалось. Пилить приходилось немало. Уже в процессе того, как я распиливал, смотрел обучающее видео, как все пилится. Для начала были сделаны углубления, с помощью пера делается отверстие, туда совывается лобзик, и уже лобзик аккуратненько все это вырезается по надпилу. Пилится на 1 мм больше, чем сама мойка. Чтобы то есть в будущем, когда мойка утопится, не было расклина и то бывает такое, что мойка расклинивает столешницу и она там сидит как бы не очень хорошо столешницу при распиливании не дорезал, оставлял буквально миллиметр или два в будущем потом туда подставляешь линейку, ножом проводишь и получался прям взор как с завода, аккуратный, без сколов хотя столешница ко мне с завода приехала уже со сколами там даже шпон не смогли идеально ровно нести, там 2 миллиметра скакала ну такой себе, завод видно походу китайский был потом все края, как вы написано в руководстве по изготовлению и установке монтажу мойки покрыт лаком так я сделал на два раза все пропиленные стороны покрыл лаком на два раза но потом подписчики подсказали мне, что все это чушь, ничего это не помогает где-то мог пропустить, покрою все силиконом поэтому сначала один день я покрылся лаком потом когда узнал, что нужно покрывать все силиконом, так лучше покрыл еще раз все силиконом самое идеальное это поставить ровную столешницу кусок ровной столешницы просто ставится сбоку подшивается специальным наконечником под столешницу которая закрывает торцевую часть, чтобы она была законченный вид и чтобы рез даже сделан кривой сверху была такая прилегающая планка которая, ну, делала вид, что он прям идеально ровенький и все с ровной в принципе проблем не было но были проблемы в углу и с угловым дополнением угловое дополнение было, находилось, размещалось, существовало прямо над батареей то есть потом в процессе там нужно будет сделать специальное отверстие опять же спасибо подписчикам подсказали чтобы был зазор то есть между столешницей и батареей должен циркулировать воздух, чтобы окно не потело. К тому же это находилось у меня получается в воздухе, там не планировалось никаких шкафчиков, а значит нужно было сделать какое-то устройство обустройство Для этого купил специальные уголки, которые для этого предназначены. На два уголка, думаю, более чем хватит. Каждый уголок выдерживает 150 кг. два уголка итого 300. В принципе даже если я сяду, ничего страшного не будет поэтому два уголка, думаю самое то под ним будет сеть батарея и между ними будет находиться вент-зазор, из которого будет циркулировать воздух но это уже будет немножко сделано в дальнейшем потом к прямой части стыкуется угловая часть в которой непосредственно будет размещена мойка Закрепилось сразу на мобильные уголки, чтобы она никуда не бежало. Уголки стал каждые 15 сантиметров, так что крепление было основательное. Боковые части, которые не касались мойки, которые стыковались просто друг с другом, тоже засиликонил. Это тоже посоветовали, поэтому силикон стоит недорого, а если разбухнет, то весь труд будет на смарку. Это, поэтому лишний раз лучше засиликонить. Чтобы распределение было прям идеальным, я использовал маленький резиновый шпатель, который использовал для затирки. И прям по всей ширине аккуратненько все это наносил. Края заранее обклеил скотчем, чтобы потом в будущем не оттирать этот э, герметик от самой столешницы Ну а потом снял малярный скотч, стыковал боковую часть, и место стыковки также закрыл специальной планкой, которая для этого предназначена. Мойку посадил также на силикон. Мойка была сделана из искусственного камня, поэтому дополнительные системы крепления отсутствовали. Силикон мне кажется это все, что будет ее держать. Ну а теперь просто утапливаем готовое отверстие и на то чтобы силикон хорошо взялся я положил внутрь полную баклажку 20 литровой воды, чтобы она прямо основательно туда прям прилипла, ну и излишки силикона аккуратно мокрой тряпочкой собрал и убрал. В следующий раз лучше использовать малярный скотч. Вам-то не придется оттирать лишние остатки этого силикона от столешницы. Ну а теперь осталось всю эту конструкцию подключить. К полипропиленовым трубам припаиваю специальные наконечники с резьбой, чтобы в будущем то подключить кран для холодной и горячей воды. Заранее сделал ответвление, то есть перекрестие. Еще один кран поставил, который будет закрываться под мойкой все правильно зачем это подача воды на посудомоечную машину поэтому на всякий случай перекрываться будет под мойкой в идеале бы еще сделать два крана до самого смесителя но умная мысля приходит напосле. устанавливаю смеситель который я ранее рекламировал и подключаю его И не забываю также поставить двойник на слив. Один слив идет от мойки, а второй будет идти от посудомоечной машины. Ну и также быстренько, аккуратно собираю сам комплект от самой мойки. У самой мойки находится три слива. Основной большой, маленький и для сушки посуды. Благо 21 век, там крепление все можно закрутить уже без отвертки. Ну, тут я ничего силиконить не стал, тут, в принципе, вроде ничего такого-то и не требовалось. Но если, конечно, вдруг потечет, то я все разберу и тоже все полностью за силиконью. Так, для профилактики на всякий случай. Ну и также один из подписчиков подсказал, что у такой мойки обвалилось дно. То есть там была полная посуда плюс вода, и это все может э, рано или поздно обвалиться. На всякий случай я усилил его дополнительной рейкой. Ну и теперь, наверное, самый главный вопрос. А сколько все это стоит, а не проще ли было купить уже готовую кухню и так не париться? Ну, давайте все по полочкам. В принципе, если сейчас все это посчитать, то сумма небольшая, но опять же я немножко разделил, сейчас объясню почему. Итак, быстренько пробежимся. Сверла 150, посудосушитель 2000, боковая корзинная панель 1900, конфермат, имеется в виду не который просверливает, а который вместо самореза. Это мебельный 5 на 70 350, сам конфирмат, который загоняет, это насадка на шуруповерт. Еще плюс 350 рублей, 400, ну, как найдете. Плюс межстационная стяжка, это то, что стягивает сами ящики между собой. 250 рублей, наборчик там 40 штук. Потом идет уголок сверху, в который шпон вставляется, это для красоты уже там уголок, плюс боковые, плюс алюминька, вот это, который на стыках. Все это я объединил, 1000 рублей. Ножки, 6 комплектов, 500 рублей. Подсветка стадиодная, разная. Ну, не знаю, можно за 300 рублей найти, 6 метров. Я взял в комплекте с пультом, со всеми расцветками за 700 рублей на Алиэкспресс. Силикон хороший, 400 рублей. Также была грунтовка, 1209 литров. И была краска. Хорошая, автомобильная, ну, либо железная. В среднем в целом в сегменте. Можно подешевле, можно подороже. Мне встало где-то в 5000 плюс-минус. Итого 14500. Кто еще подвох, объясню сразу. Тут не хватает трех элементов. Это столешницы, мойки и смесителя. Почему я их не добавил? Сейчас я их добавлю, поймете почему. Если без этого, то все это стоит 14500. Но, если возвращаемся к столешнице, к мойке и к смесителю, то вот, например, смеситель, который мне дали по рекламе, он стоит 11. Если бы я покупал, я бы взял его, естественно, в пределах 3000. Мойку взяли тоже не самую дешевую, можно за 2 найти, можно за 10. Мы взяли по акции, то есть заранее, еще до того, как планировали кухню, нам у нас стало в 400. Или в 4200, ну там плюс-минус. Ну и столешница, можно взять самую тоненькую, по-моему, двух сантиметров, если не ошибаюсь, мне поправите. Там она буквально стоит, эти вот три метра, ну, стоит 2 или 1900. То есть э, вот эти вот 4 метра, которые я вырезал, о, извините, 6 метров, которые я вырезал, они будут стоить 4000. Но это будет самая душманская строежница, самая тоненькая, самая душманская мойка. И более-менее что-то похожее на смеситель в пределах 3000 можно найти. Самый душманский можно за полторы. То есть тут дело вкуса если добавляем то что у меня здесь есть на картинке это столешница два куска каждый по четыре с половиной это девять мойка не дешевая искусственного камня 4 300. ну и смеситель да это по рекламе естественно 11000 не буду докидывать я бы если сам покупал мы взяли бы где-то до 3000 мы спокойно уложились поэтому докинем сюда еще 3000 то есть вот то что вы сейчас видите на ролике стоит 31 тысячу рублей не знаю много это или мало но в принципе, как мне писали в комментариях на втором канале, что за такую сумму можно найти готовую кухню уже выпиленную под размер, с фасадами, с ручками и не париться и не морочить никому голову. Так что ищите, покупайте, радуйтесь. У меня получается это плохо, поэтому я стараюсь где-то что-то сэкономить, сделать сам. Но самое главное, что когда будут фасады, все что возможно сделано там криво, косо, где-то поцарапано, все это скроется то есть фасады сделают свою работу ну и когда кухня будет полностью отделана то есть полностью будут фасады, барная стойка специальные барные плафончики она уже на дешевую быть похоже не может но мы все это посчитаем постараемся тоже сделать как можно подешевле ну и конечно же огромное спасибо тем, кто досмотрел до конца отпишите в комментариях сколько вас наверное человек пять-шесть огромное вам спасибо старался реально, две недели пытался Намонтировать и озвучить, даже несмотря на зубную боль и обезболивающих, я старался выпустить вовремя в субботу, но не получилось, боль берет свое. Поэтому еще раз спасибо, всем счастливо, самостройщик Леха, пока-пока.